А у вас освежитель воздуха есть? Да, пожалуйста Сколько он стоит? 20 тысяч 20 тысяч? Давайте мне такой А, 5 тысяч нормально будет? Ты охренел что ли? Целых 5 тысяч, это ж, это ж практически как 20, Какие смотрите Какие тысяч, чувак? Нифига Такие нормально будут? Ты что, творишь? Держи Все, спасибо большое <laughs> <way>. Все пока. <laughs>